следующая пара смотрим для мужчины земной стихии козерог телец дева и женщины такой же земной стихии телец дева козерог или же это просто такая парочка которая любит денежки и для которых видите и тут денежки и тут денежки и для которых ну наверное материальные материальные ценности являются основой жизни, наверное. То есть так им спокойнее. Ну хорошо, будем дальше смотреть. Так, смотрим. Позиция любовь. Что у нас выпадает? Ближайшее будущее. Так позиция серьезно настроен так, чтобы его было видно. видит ли у нас в качестве жены негатив, судьбоносность вашей встречи, ваших взаимоотношений, отношение к семье, семейные ценности, и ваше совместное будущее. Так, ну относительно чувств. Здесь, конечно же, выпали пентакли. Пентакли основа всего. Достаток, благосостояние является основой ваших взаимоотношений. Но здесь есть некоторые указания на что-то очень резкое, резкое разрыв или это резкий, резкое прекращение, знаете, какого-то источника, поступления чего-то. Что-то произошло, за что-то нужно бороться, чего-то нужно добиваться. Знаете, может быть, потеря ресурсов у одного из... Не знаю. Давайте попробуем уточнить. Как будто бы куда-то делся источник, источник с ресурсами. Ну хорошо, ладно, ближайшее будущее. Потому что вижу наблюдение за объектом, могут быть какие-то неприятные разговоры, колки и ситуация бездействия. Или кто-то заболел, слег попросту или просто отсутствует общение, его нет. По тому, насколько он серьезно к вам относится, да, человек вас любит, ну, доволен, скажем так, этими взаимоотношениями и рассматривает их серьезно и надолго. Он бы хотел, чтобы они были вечными. По поводу того, хочет ли он, чтобы вы были его женой, но если вы уже жена, то могут быть мысли об уходе по этой связке карт. Или же есть какая-то ситуация, которую нужно прояснить. Если вы еще не жена, то для того, чтобы ей стать, ему нужно что-то сделать. Нужно от чего-то отказаться, от чего-то прошлого. Теперь по поводу негатива. Есть мужчина в вашем окружении, относится к огненной стихии. Это Лев, Стрелец, Овен, может быть, еще Скорпион. Он вам что-то предлагает, добивается вас. Но этот мужчина вам лег в негативе. Если такое возле вас есть, будьте осторожны. Относительно вашего совместного будущего с тем человеком, на которого мы смотрим, но здесь есть любовь, дружба, очень нежные такие, приятельские взаимоотношения. Но потом как-то это вас... Такое впечатление, что вы в иллюзии некоторые можете находиться относительно друг друга. И слишком иллюзорные, может быть, представления друг от друга могут разрушить вас, союз. Ну, или же он может оказаться под угрозой. Но есть только лишь такое предположение. Если, как говорится, кто знает, тот вооружен, у кого есть информация. Можно на это как-то влиять? Ну, давайте спросим, как можно на это влиять? Знаете, такое впечатление, что вы захотите в итоге остаться одна, отсоединиться, чтобы работать. работать. Можете стать перед выбором. Но это только лишь как возможная перспектива. Теперь его отношение к браку к семье. Да, для него брак важен. Для него брак это дружба, это надежность, это обыденность. Даже если скучно. Главное, чтобы это было надежно и фундаментально. Ему нужна жена, мать его детей. Для него это важно. Ваше возможное совместное будущее. Здесь по жезлам идет борьба, конкуренция, отстаивание своих интересов. Мне не очень нравится эта тройка мечей. Она часто проскальзывает в ситуациях, когда бывают или какие-то разочарования, или любовные треугольники. Но ну, вот видите, здесь женщина может мешаться в вашем взаимоотношении. Какая-то, хотела сказать, глупая женщина. Или, может быть, что-то несерьезное будет с ее стороны. Как-то она так ворвется, может быть, младше значительно по возрасту. Не обязательно, что это любовница, это даже может быть его ребенок. Девочка, дочка, ну какая-то молодая особа ворвется в вашу жизнь и могут быть с ней какие-то неприятные ситуации, быть связаны. Потому что очень часто вот эти сами по себе карты вдвоем говорят. Или об, об освобождении, или а, с четыре вместе, это поездка, путешествие. Но тройка мечей, она не дает шансов, она, как правило, дает либо разочарование, либо какую-то сердечную боль. Хорошо, ну давайте нам последок вам все таки посмотрим, ну, совет или чем ваше сердце успокоится. Ну, ждите перемен, перемен, перемен в вашу сторону. Благополучные будут перемены, обязательно произойдут. Ждите свою удачу, колесо фортуны, удача обязательно к вам последует.